Добрый день, дорогие друзья, и в этом видео мы с вами подготовим песок для стартификации семян или косточек. Для этого я использую вот такой вот речной песок желтого цвета для того, чтобы нам в ходе стартификации избежать появления плесени и каких-либо неприятных моментов, вплоть до того, что косточки могут сгнить. Песок предварительно необходимо прокалить. Как я это делаю, я покажу вам в этом видео далее. Это видео я снимал несколько лет назад и вот как бы дошла его очередь рассказать и показать об этом наглядно. Сейчас давайте я вам это видео продемонстрирую и далее мы продолжим. Первым делом для того, чтобы осуществить закладку семян на стратификацию, нам необходимо провести подготовительные работы. Для стратификации нам будет необходим песок, но песок Перед тем, как использовать, необходимо прокалить. его избежание образования плесени на семенах и неприятных моментов с гибелью косточек или семян, мы песок прокаливаем. Для этого я вот выкладываю его на противень и ставлю в печку на 10-15 минут для того чтобы его прокалить обвину обвину и поставим вот таким образом мы закладываем через 10-15 минут Смотрим, что с ним стало. Прошло 15 минут, открываю, сначала включаю, все это дело открываю, доставляю видимо немножко потемнел, предыдущая партия была еще, еще темнее. Ну, вот так вот он выглядит. Видно вот сверху в темную снизу светлый. Ну, что достаточно, пропалился, разбился Для этого я приготовил обсункованное ведро Пластик Нельзя сыпать. ссыпать ведро И загружу следующую Партию песка Таким образом считается прокаливание песка Перед стратификацией семян или косточек Ну вот в принципе Вы посмотрели каким образом Я осуществляю подготовку песка Для стратификации Следующим этапом будет Это вот Определенный... Добавить сюда воды Чтобы песок Был определенной влажностью С кем образом я проверяю Достаточно ли влажный песок Для того чтобы закладывать косточки На стратификацию Когда песок берется в комок И вот таким вот образом Сжав руку и отпуская Он оставляет свою форму вот, И при этом При нажатии на него рассыпается То вот этой влажности песка в принципе, достаточно для того, чтобы закладывать семена. Вот мы видим, да? То есть, он легко разламывается, но при этом мы можем сделать из него, вот, сжав кулак в форму, вот так. Ну при нажатии он рассыпается. То есть, вот этой влажности будет достаточно для того, чтобы использовать этот песок для стратификации. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!